Дамы и господа, всех приветствую! Беленицкий институт карма-йоги, курс 2, лекция 230 занятие 230 Тема у нас такая, развивается то, что вы применяете каждый день. И, и в этом как бы главная проблема оккультизма и многих людей практиков, потому как то, что вы делаете ежедневно, несколько часов в день, если это ваша оккультная практика, то она развивается. Все остальное, то, что вы учите и складываете как бы на черный день, это так учится и складывается опять-таки на черный день. И когда вам это нужно применить, оно не работает. Да, бывает потеря видения, бывает потеря силы. Про это мы поговорим в этой же лекции, надеюсь, чуть позже. Итак, развивается то, что вы применяете каждый день имеется в виду какая-то оккультная технология благодаря которой вы пытаетесь решить свои сегодняшние проблемы другими словами это методы расширения сознания в ежедневной вашей социальной коммуникации почему нужно научиться вначале Почему нужно научиться вначале обязательно все свои оккультные навыки применять в социальной реализации? Потому что когда вы проходите уже миры 2, 3, 4, то дальше у вас используются совершенно другие методы проверки ваших достижений, вашей мистической, оккультной практики. Когда вы притягиваете, например, клиентуру к себе в свой бизнес, то вы можете статистически реально оценить, кого вы притянули, качество этого притяжения, сколько клиентов, сколько денег они заплатили и так далее. Когда вы проходите этот социальный слой, результат какой должен быть, все, что вам нужно для социальной жизни – вы должны научиться достигать мистической практикой. Пример. Человек занимается деятельностью по второй касте, то есть у нас шудры, вайши, и брахманы. Шудра это разнорабочий, который от забора и до обеда работать он не хочет, просто чтобы с голоду не умереть, пока ему не сказали, он не сделает. Человек, хозяин, который у себя дома, он видит, поломалось, он тут же делает, или план себе создает, когда он будет этим заниматься. Тот человек, который шудра по натуре, он посуду не моет, пока ему не пришло время обедать, вот тогда он начинает мыть посуду. А так он старается, шудра всегда экономит свою энергию, ничего он не сделает, потому что должно быть чисто или по каким-то еще признакам. Шудра – это от забора и до обеда. Пока ему не сказали, он делать не будет. И, и шудры как бы этот канал не посещают, ну, те, теоретически не должны. Что такое вайхи или вайшан? Это человек, у которого главная мотивация – это прибыль. Ну, например, духовное лицо, а вот товарищ такой, практика культизма – он сидит на базаре и что-то продает. Он покупает, там покупает прямо на заводе, у него есть какие-то концы, какие-то наборчики, сверлильные, пилильные, строгальные, деревообрабатывающие. <связать> собирает это все в какой-то чемоданчик, в набор, или не собирает. Покупает он по оптовой цене, выходит на базар, или выезжает на базар в другой город, куда поставки как бы отсутствуют с этого завода. И там на базаре начинает продавать. В чем состоит оккультный навык? Ну, в первую очередь вы должны распознать того, кто к вам подошел. Если к вам подошел шудра, вы этого шудру должны распознать. Потому что, когда шудра у вас пытается что-то купить, вы должны принять решение за него. Шудра сам за себя принять решение не может, Шудра будет топтаться, вертеть в руках, облизывать, смотреть и так и сяк, задавать вам кучу дурацких вопросов, он не может принять решение. Вы должны ему доказать, что он совершает правильный поступок, уговорить его покупать, потому что вот только сейчас и так далее. Как только к вам подошел вайшья, то есть вы на базаре продаете и к вам подошел такой же торговец. Ну, торговец обязательно начинает торговаться. Это эта часть души, иначе никак нельзя. И если вы совсем ничего не уступите, то продажи у вас не будет. А, то есть для торговца это кайф. Поэтому вы должны поставить цену, чтобы у вас была возможность поторговаться. И вы должны понимать, почем как бы вы отдаете. Когда вы работаете с вашей, то вы должны понять, знает ли он настоящую стоимость продукции, которая у вас на прилавке, и до какого момента он собирается с вами торговаться. Ваш, если он более высокого уровня, чем вы, он очень хорошо чувствует, по чем вы отдадите, и вот по самой минимальной цене он, он и будет у вас покупать. Примерно так. Ну и вообще ценит скидку своим. То есть рыбак рыбака видит издалека, торговец должен видеть торговца. И вы должны понимать, что торговец без скидки товар брать не будет даже никак. Если к шатре к вам подходит. К шатре это не значит, что с накачанными он мускулами подошел. Вот такой какой-то жлоб, такой большой качок. Это совсем еще не значит, что он к шатре. Люди, которые... В свою жизнь в войне посвящают, они очень часто рассказывают, что здоровый такой с мускулами, спрятался, всего его трусит, испугался, перепугался. Поэтому как бы кшатри это не по объему мускулатуры, а по душе. Какой человек? И, может быть доходяга, но, но смелый в действительности кшатри. Кшатри не покупает что-то, что ему не нужно. И торговаться он не будет. Если к Шатрию что-то нравится, он не торгуется, он берет, и к кшатри фактически покупает не ваш товар, а готовность быть к чему-то. Для кшатрия жутко важно быть готовым. Будь готов, всегда готов. То есть он готов и к войне, он готов к походу, он ко всему готов. И к кшатри, как Лермонтов писал, сам в лохмотьях, а оружие в серебре. Казбич был такой персонаж. И... Если вы, например, продаете инструменты, то вы к шатрию продаете фактически не инструменты, а его готовность быть во всеоружии к ремонту. Например, примерно так, особенно если цена совершенно приемлема, и вы видите, что для этого конкретного к шатри 20-30 долларов не деньги, вы легко ему продадите. Но у кшатрия в другой пункте. Кшатрии очень не любят навязчивых людей. Если, например, вайща навязчивый для него это хороший продавец, то для кшатрия это как бы ему неприятно у такого чека покупать. Если к вам подошел Брамин, то это полная противоположность шудре. Если за шудру вы должны сами решить, то есть сделать так, что вы за него принимаете решение, что он просто обязан вас купить то с Брамином нужно разговаривать и Брамину нужно выбирать. То есть он должен выбирать, вы должны ему предложить это или это на выбор. И вот рассказывать о качествах. То есть Брамин должен получить какой-то уровень образования, что ему делать с вашим этим инструментом или что делать с вашим товаром. Это вот такой вот начальный уровень как бы мистического образования. Кто перед вами, можете считать, что это психологическое образование. Что дальше вы должны видеть? Если к вам подошел представитель Атлантиды, то ваш продукт, который вы продаете, это должно быть чудо. То есть вы не продаете товар. Вы должны показать, что это чудо. Если подошел представитель Хетида, вы должны показать, что это дешево, дешевле не бывает, почти даром, если почти бесплатно. Если это представитель Азиатиды, то, то вы ему тоже говорите, что это эта вещь стоит намного дороже, чем вы продаете, потому, вы продаете потому что ну просто как только вы говорите, что деньги вам нужны, это Потому что деньги нужны на, на представителя азиатиды, это действует как бы слюноотделительно, и он начинает жестко опускать цену, вам же деньги нужны. <как> Примерно так. Но представитель азиатиды не хочет никогда платить ту цену, сколько это стоит, деньги у них есть, они ждут. Продавца, вот, которому или очень деньги нужны, или который украл, и нужно быстро избавиться. То есть он любит покупать всегда за полцены. И э, представителя азиатиды вы никак не переделаете, вы просто на нем отрабатываете навык торговли. Если к вам подошел представитель Арктиды, вы должны продавать эксклюзивную вещь. Арктида чувствует шерпотреб, ширпотреб они не покупают. Поэтому для Арктиды у вас должен быть какой-то эксклюзивная отвертка, например. Ну и естественно она, она стоит дороже. Представитель пацифида это тот же самый воин, а для воинов нужно показывать готовность. Что вот, вот если он купит вашу отвертку, то он всегда будет готов ко многим вещам. И если, например, нож в машине это как бы повод для ментов начинать какое-то бумагоморательство, то отвертка в машине которая может вполне быть использована и для самообороны, если она правильная и ручка удобная, то противотвертки но ну, отвертка в машине тем более понимаете то есть если, если вы к шатре то то как вы подходите к жизни и к судьбе? Если вы к шатре для вас это постоянное соревнование и постоянная тренировка. Если вы кшатри по натуре и вы отрабатываете мистические навыки, то вы должны понимать, что любой навык, он должен быть постоянно тренирован. Вы должны все время тренировать себя и все время тренировать свои навыки. То есть это позиция видения кшатрия. Если вы брамин, брахман, брамин, то для вас как бы ваша судьба и ваша жизнь это, это наука. Это наука и исследование. И для вас очень интересно конструкции всякие создавать. Причем для Брамина не столько важно, как оно все работает. Я вам рассказывал реальную историю про Ландау и Зельдовича. Когда Ландау после каких-то там операций, ну, понял, что думать он уже так не может. И он говорит, Ландау я уже не буду, а Зельдовичем я быть не хочу. А академик Зельдович... У него, собственно, тот же статус, что и у Ландау. Сейчас физики-теоретики меня съедят живьем. Но Ландау по количеству изобретений, которые он сделал, облегчив жизнь миллионам людей на этой планете, неизвестно еще, кто больше пользы принес. Конечно, но Ландау физик-теоретик. Тут вопросов нет. А Зельдович, он, он как бы практик, такой реализатор. Итак, вот это, вот, это был вот такой экскурс каким образом вы должны свои навыки, которые вы получили за второй курс обучения. А второй курс, теоретическая база для второго курса, она вся на первом курсе. То есть второй курс – это расширение сознания. Вы должны понимать, что на каждом этапе духовного развития вы первое думаете по-другому, а второе, вы начинаете видеть то, что вы не видели раньше. Поэтому тот человек, который по пути продвигается и идет, он очень хорошо понимает, что с позиции второго мира он видит одно, с позиции третьего больше, четвертого больше и так далее. И, и в какой-то момент в пятом мире все это видение переворачивается, потому что справедливость входит в сердечную чакру Анахату Анах, Справедливость – это пятые ворота совесть, анахата чакры, а атман находится в сердце людей, это последние ворота, седьмые. И для того, чтобы к этому атману прийти, нужно как бы прийти вот к такому независимому мнению, когда ваше чувство справедливости, оно такое, как должно быть теоретически у судьи, который решает вопрос и, и, и смотрит с позиции этого и с позиции этого. Человека, а не с одной какой-то там позиции. И поэтому на каждом уровне ваше видение, оно трансформируется, меняется, ваше мнение трансформируется, меняется. С чего мы начинаем? То есть в начале э, лекция, с чего начинался второй курс, мы начали с вами с курсового проекта «Судьбы», а потом перед Новым годом у нас было множество технологий по притягиванию различных ситуаций. Поэтому одна из базовых техник оккультных, которые вы можете применять каждый день, это притягивание ситуации раз и притягивание людей два. Цели и мотивация притягивания, они могут быть разные, но нужно начинать со второго мира. И все люди, которые второй мир не прошли или прошли плохо, не прошли, это означает, они живут от зарплаты до зарплаты. Прошли плохо, это означает, что у них после того, как они потратили, у них что-то остается, и они там собирают себе на отпуск весь год, но больше ни на что у них денег нету, и как бы условия своей жизни они никак не могут улучшить. Поэтому многие, они поняли, что во втором мире вот, ну не получилось у них чего-то там добиться, а в действительности все строится на Навыки. С одной стороны, нужно видеть вот эти вот денежные реки. Ну, понятно, что ювелир зарабатывает больше, чем сварщик. Но, кстати, еще не факт, смотря в какой стране и в Америке сейчас золото практически не покупается. А вот сварщики в свои там от 30 до 50 долларов в час всегда зарабатывают. Другое дело в том, что за 30 долларов в час у него не полный рабочий день, за 50 долларов в час у него от заказа к заказу, вот, а за 17-20 долларов в час он загружен на фабрике по уши и до конца. И дальше он как бы повышает свою квалификацию и так далее. То есть, идея в том, если вы работаете электриком. Есть люди, которые приглашают электрика в свой дом, потому что они не рукастые. Например, какой-нибудь профессор математики или профессор философии или профессор Института культуры. Э но не рукастый он. Максимум, что он может лампочку заменить. А когда что-то посложнее, он уже пасует, он боится, что его током шибанет и так далее. Поэтому как бы... Э если вы электрик, то, конечно, вы отработали 40 часов в неделю, по 8 часов каждый день на комнат заводе или там где-то еще. Это все понятно. Но, если у вас вы хотите для себя открыть второй мир, а второй мир начинается с наработок торговца, вайшан. Это не только торговля, это еще умение повысить свой доход в час. То есть... Значит, вам нужно на субботу или на воскресенье брать какие-то заказы, чтобы, ну, как минимум откладывать деньги, чтобы в какой-то момент вы могли перейти на 4 дня в неделю на работу, и уже полностью всю пятницу и часть субботы зарабатывать совершенно другие деньги по другой часовой вставке. Вот, для того, чтобы... То есть сначала нужно понять, у вас есть... Какой у вас есть потенциал? У вас профессия в руках, инструменты в багажнике то есть или или вы то есть чем вы занимаетесь какой ваш потенциал или у вас есть гараж например где вы можете подрабатывать там ремонтом или чем-то там еще или вы что-то выпиливаете или вы старую мебель ремонтируете в гараже но у вас какой у вас есть потенциал а, а дальше смотрите на потребность населения когда вы эти вещи просмотрели, то вы начинаете притягивать ситуации. Но какие ситуации можно притянуть? Ну, к примеру, вы бухгалтер, вы говорите своему директору предприятия, что деньги расходуются неправильно, что можно, предприятие может зарабатывать больше. И вы показываете, как. Директору это все очень не нравится, потому что деньги он тратит деньги предприятия тратит на свои нужды, чтобы и как бы записывает на предприятие, чтобы налоги не платить, ну, бухгалтера поймут. Вот, и поэтому не, не, не все, что вы скажете, может быть приятно, и вы, вас могут вышвырнуть из компании. Но, если вы изучаете своего директора, любой бухгалтер должен изучать своего директора, как все секретарши изучают своего директора зная привычки, зная, как бы, настроение, зная разные состояния, в которых директор пребывает. Ну и что она, как бы, должна, секретарша, это делать. Вот получается, что, вот вы, бухгалтер, да, каким образом зарплату себе поднимать? Это значит, ну, есть простой способ по Атлантиде. Нужно создать трудность, эту трудность объявить директору или уйти в отпуск оставить вместо себя зама и проблемы которые этот зам но ну никак не решит но ну никак и вы возвращаетесь или вас отзывают из отпуска вы все решаете и просите повышение ну ну как то так вот такая вот технология в действительности вы начинаете притягивать ситуации. Ну каким образом? Сбыт не идет у компании, а вы бухгалтер. Значит вы, что вы делаете? В первую очередь, вы выходите на свою родовую капсулу. Вы говорите, слушайте, мне этим можно заниматься или нет? Я могу притягивать, что вы на это скажете? Я в этом что-то наработаю? Они могут сказать вам нет, а вам очень хочется, вы услышали «да». Но вы в руках ключи держали, они у вас раз и упали. Вы опять, и опять у вас что-то падает из рук и разбивается. Понимаете, вот эти знаки нужно учиться читать и каким-то образом интерпретировать. А дальше вот сбыт стоит на предприятии, и тут вы, бухгалтер, пользуясь общением со своей родовой капсулой, пользуясь какими-то обществами астральными второго мира... Вы э, даете запрос, подведите ко мне человека, э, которому вот эта продукция может быть интересна. И вы это делаете каждый день. Вы, вот как крест Шивананды, вы делаете «Я желаю всем, всем, всем людям и сущностям на земле мира, здоровья, счастья, хороших отношений между другими и близкими, а также другими людьми». Вот вы делаете этот крест Шивананды. И в конце вы добавляете, я прошу подвести мне людей, которые, которым интересуют, которые хотят приобрести продукцию вот моей компании. У нас стагнация по сбыту получается. Вот это вы притягиваете конкретных людей. Второй вариант, вы можете притягивать ситуации, в которых вы можете проявить себя по тем навыкам, которые есть у вас, но нет у директора компании. И вот это вот тоже очень нужная вот такая вот часть. То есть мы только что с вами обсудили, каким образом вы ежедневно можете делать, наращивать свой мистический опыт по притягиванию ситуации или притягиванию людей. И это нужно практиковать ежедневно, потому что если у вас есть свой бизнес, то вам нужна клиентура. До тех пор, пока вы не будете полностью загружены под завязку. И вот это вот очень важная часть. Следующее. Потеря видения и причины потери этого видения. Есть разные ситуации. Первая часть. Когда вам приходится использовать ваше видение в эмоционально-негативной прессинговой среде. Ну, например, судебная система, военная система, система госбезопасности. То есть в любых силовых министерствах, когда вам нужно использовать ваши свои навыки, то... Эти энергии, которые эти системы излучают, они убивают вообще все оккультные способности. И, и поэтому как бы в военных целях вот этот весь оккультизм, его чрезвычайно трудно применять до тех пор, пока ярость благородная не вскипела, как волна у вас. И вам уже плевать на все, вы рвете все эти преграды, и вы идете на пролом, и... Вызываете там самых больших сущностей, особенно если вы правы, особенно если кого-то убили, побили, изнасиловали. И как бы вы пытаетесь добиться справедливости. То есть вы обращаетесь к каким-то большим высоким силам, которые вы можете найти. Не забудьте на них настроиться сначала и про них хоть что-нибудь почитать, чтобы понять, что они из себя эти силы представляют, А дальше смотрите, как срабатывают ваши запросы. И вы должны понимать, что если вы никогда этого не делали, а тут что-то грандиозное вы начинаете просить, ваш запрос реализуется с большим процентом погрешности. Что такое погрешность? Посмотрите в Викопедии. термин статистический, математический, чтобы вы понимали, о чем мы с вами разговариваем. Именно поэтому начинать нужно вот эту оккультную практику, тренироваться на мелочах. И человек говорит, да, у меня все получилось. но ну, конечно, весь же смысл в том, чтобы взять маленький такой вопросик, чтобы он гарантированно у вас сложился, и чтобы вашей энергии хватило на его реализацию. Но народ нетерпеливый к сожалению и человек послушал записал сидел сидел сидел а потом ему нужна какая-то неимоверная сумма и он начинает выпрашивать у всех богов они на него смотрят кто это ну кто это ну что это то же самое как паниковский вот бегал и кричал дай миллион дай миллион вокруг корейка и корейка понимал что все это дешевые фокусы потому что он был гораздо умнее всей этой группы мошенников о которых писали нам Ильфий Петров. Поэтому видение может теряться в первом случае, когда вы пытаетесь попасть в сферу астрала, где энергии намного жестче, чем вы привыкли как бы, манипулировать с этими энергиями. В основном видение сейчас, так как шестая цивилизация, спайда, перекрывает анахату, чакру, а, а все целители, они в большинстве своем выстраивают отношения с, ну, с духами или сущностями через анахату чакру. В чем же смысл Арктиды? Это шаманизм. И Арктида это выход, почитайте про шаманскую болезнь, что это такое. Это выход, когда личность начинает общаться с духами. Все считают, что этот человек сбрендил, что он уже псих. Но он учится решать вопросы. А, а он видится как псих, потому что он сильно глубоко уходит в настройку. И он не может держать две настройки. Одновременно мистическую и социальную. Но в какой-то момент в своей практики у человека расширяется сознание настолько, что он и ту, и другую настройку держит относительно легко. При этом как бы... Всегда почти целитель подвергается просьбам, когда ему приходится как бы в астрал входить в такие пространства, которые просто все видение у него убирают и ничего не получается, особенно если все там на эмоциях, на ножах, и это все люди обреченные властью такой жесткой, и поэтому все эти настройки просто сбиваются. Второй вариант – потери видения у практикующего целителя. Это когда человек лезет в будущее в какое-то, а будущее, оно исковеркано таким количеством переменных величин. Ну, например, это не просто там между зятями и тещей какая-то конфронтация по жизни, а это конфронтация между странами. И в каждой стране идет целая война, Тайная за престол, которая всегда идет, она никогда не прекращается, потому что все, кто вокруг престола пытаются свергнуть как бы короля, это постоянная игра в царя горы, вот такая, это и арктическая игра, это и пацифитская игра, ну и спайда, конечно, в это как бы играет регулярно. И поэтому нужно, нужно понимать, что потеря видения может случиться, потому что чех выходил, например, в эти все слои через анахату чакру, и у него потерял, потерялось видение. Почему? Потому что была анахата открыта, а потом одна бомба, вторая, десятая, и у человека как бы в это сострадание оно несколько притупилось, потому что война стала ежедневностью какой-то, и уже смерти не трогают, как раньше, и вот. Результат то какой? Задача у Спайды какая? Какую чакру перекрывает Спайда? А хату чакру. Вот как раз мы к этому пришли. Что нужно? Нужно для этого переключаться на вишутку и пробовать выходить через вишутку. Вишутка ваша работает. Вы практикуете вишутку тогда, если вы тренер. То вы все время думаете как бы вам лучше вот с этим вашим учеником сделать чтобы у него получились другие результаты как вам их мотивировать как предохранить от травм как понимаете и тренер без вишутки он как бы не тренер потому что он все время анализирует результаты то есть он наорал на своего спортсмена а тот как бы ушел в себя и злиться начинает. И он не может полноценно тренироваться. И перестал результаты выдавать. Потому что у него подростковый комплекс сопротивления. И потом тренер посмотрел, да, сильное сопротивление. Он смотрит, как его начинать хвалить. Да, по-другому. Или он начинает искать, что же ему мешает. А выясняется просто трусы натерли у борца. Поэтому, то есть, могут быть совершенно разные методы. Но э, педагогика работает через вишутку. Когда сердце перестало видение давать, надо через вишутку пробовать. У каждой чакры есть свое видение, и у каждой чакры есть свой настрой. И вот это вот видение нужно регулярненько выдавать. Ну, что означает, приходит девушка сегодня, ну, 70 лет, ну, после иголок у нее там пару синяков осталось. Но у нее такая кожа тонкая, что она была заранее предупреждена. Ну, юридическую часть мы всю соблюли. Да? Но я же понимаю, что ей нужно. Ей нужно высказаться. Она должна высказать слова, что давно лежат в копилке. Вот я молчу, головой кивает слон. Он слонихи шлет поклон. Она рассказывает, рассказывает. Но она-то рассказывает, а времечко идет. Вот, в конце пути ж придется рассчитаться но ну, в конце концов она все высказала я говорю хорошо что мы делаем а что мы не делаем и она по второму кругу начинает все что мы не делаем и все что мы делаем Я говорю, а насколько мне нужно что мне нужно уменьшить что увеличить и она опять потом остается 10 минут она понимает что она ж должна получить сеанс лечения вот ну, и каждый же приходит получить свои уроки. Поэтому, ну, а потом время тикает, звоночек раздается, дверь скрипнула, и в светлицу входит царь стороны, этой государь. Вот, потому что время теперь другого чека, она глянула, пора уходить. Вот, а потом она вышла, села в машину, думает, а что это вообще было? Ее полечили 10 минут вместо 45 пяти. Но и она же понимает, что, понимаете, вот это вот урок, как бы, и вот это видение. И в действительности можно человека научить, ничего абсолютно не объясняя и не рассказывая, а нужно подвести человека через вишутхачакру таким образом, чтобы человек как бы понял, что он кроме себя никого больше как бы не обидел, потому что все ситуации были заранее, как бы, ну, предложены, представлены. Следующий пунктик у нас – это видение денежных рек. Денежные реки лежат не только там, где есть потребности, то есть там, где есть денежная река, она обязательно строится на потребности населения. Это должно быть понятно. Люди есть героические, но вот как когда-то мы начали йогу, там я вышел на преподавание в 1986 году, никто вообще не знал, что эта потребность существует. Идея была совсем другом, два раза в недельку преподавать, чтобы кроме своих занятий еще заниматься со своей группой, и вот больше заниматься и больше проводить времени вот в этом эгрегоре, эгрегорий йоговских энергетик ну а последующие инструктора уже посчитали сколько людей в зале, почем каждый платит перемножили перемножили это все на месяц получилась приличная сумма и кинулись сдавать э, экзамены на инструктора, но это уже был другой путь, понимаете я про видение денежных рек видение денежных рек в основном приходит Тогда, когда, то есть, бывает родовая капсула вас подводит прямо, берет вас за шиворот. Ну, нет у меня шевелюры, чтобы схватить. И как Берон Мюнхгаузен себя куда-то притянуть. Бывает судьба вот так. Ну, ну какая судьба? Ну, все рукастые. Строгать, пилить, сверлить, вот точить, резать, плитку класть. Да. Потек унитаз потек унитаз в ванной на втором этаже значит вырезаем мы вот этот гипсокартон на первом этаже смотрим снизу понятно уже где течет вызываем слесаря слесарь приходит да и он говорит ну во первых 600 долларов поменять унитаз это, это без унитаза это сама работа а во вторых у меня времени сейчас нет через три недели то есть три недели должен течь унитаз, капать. Ну, есть еще две ванны, но как бы, если есть, надо ж пользоваться. Но ну, вызываем второго. Второй говорит через месяц, никак не раньше. Загадывает 800 долларов. Мы с супругой сами открутили два болтика, потом сняли бачок. Вот что-то не откручивалось. Я взял такую пилу джек джиг джигу носи готовенького, срезали болтик, который заржавел. Вот второй болтик попшикали, и он отошел без срезания, обрезания. Дальше сняли унитаз, пошли в магазинчик. В магазинчике, говорят, таких прокладок не выпускают. Я посмотрел, одна прокладка стоит полтора, два, три доллара. Всего их шесть, я все шесть купил по кредитной карте. И мы из двух сделали одну, которая точно попала. Вот, плюс резиновый клей. Заклеили, вставили, поставили унитаз, все прикрутили, поставили бачок. Не течет. Ну все, можно пользоваться. Гипсокартон заклеим через неделю. Надо даже проверить, как оно будет работать. Через неделю уже все сделали. Замазали, зацементировали. Закрыли гипсокартоном. И забыли. Через три недели слесарь вбегает. Первый. Ну конечно он был послан вслед за кораблем. Да, ну уже притча во И вот вам как бы... Почему, каким образом столкнулись с этой денежной рекой? Ну, во-первых, Азиатида сэкономленные деньги, это заработанные деньги. То есть не потратили 600 долларов, а потратили всего лишь аж... Ну, остальные прокладки 4 вернулись в магазины, деньги тут же вернулись. То есть было потрачено аж 4 доллара на весь ремонт, плюс немножко цемента. Да, знаете, как переводится на украинский это милицейская машина цементовоз, цементовоз. то есть да вот цементом замазали и, и все и все дела и вот 400 долларов 4 доллара вместо 600 и, и трех недель ожиданий и вот это вот все эмоциональная такая вещь и дальше получается вот это вот таким образом показывают где есть денежная речка ну и когда начинаем рассказывать эту ситуацию ну как бы с юморочком вот чтобы развлекая компанию говорят слушай приди к нам почини а сколько ты возьмешь тебя хотели 600 а если мне поменять почем ты мне сделаешь и вот сразу получается как бы они идут смотрят слушай хорошо мы тоже так хотим давай за половину за 300 делаешь но ну, как бы мы, мы этого не делаем но в принципе показали вот такую вот э, денежную речку но ну, то же самое мы делали вот ванну всю переделали все поменяли всю проводку поменяли поменяли весь пламинг, то есть слесарные дела покрыли все плиткой сделали свой дизайн поменяли пол поменяли все поменяли вообще и там красота приходит тетка говорит, слушайте но ну это стоит 35 45 тысяч это все сделано ну, сэкономленные деньги заработанные деньги опять таки вот получается как бы вам показывают вам показывают вот такую вот денежную речку но ну, сейчас уже 60 лет будет в этом году как бы нет смысла открывать что-то новое и и вот этим вот заниматься но я что хочу вам сказать что ситуация жизненная она всегда вас подводит то есть каким образом распознать когда родовая капсула вас подводит вы плачете но эти денег нет вы их нычите подходит соседка говорит, слушай ты дома сегодня да посиди с ребенком ну вы же дома вы сидите с этим ребенком пятилетним ну и начинаете и в шахматы поиграли и йогу с ним сделали и показали ему как на голове стоять потом включили какой-то youtube и начали с ним отрабатывать там вальс вот потом другой youtube включили достали ему карандаши и он там вместе с ним вы рисуете включаете останавливаете youtube рисуете волка зайца он это все рисует мама через четыре часа приходит а ребенок ей водопадом такими на голове мы стояли и танцевать мы учились и зайцев мы рисовали, вот картинки. А сейчас я на голову стану, тебе покажу, мама. И мама говорит, слушайте, давайте я каждый день буду к вам приводить, сколько денег вы хотите. Вот получается, вам как бы судьба показывает вот какую-то денежную речку и потребность населения. Это когда капсула за шиворот вас берет и куда-то вас вталкивает. Каким образом видение развивается? Начиная опять-таки с той же самой песни, вы смотрите ваш курсовой проект судьбы и вы начинаете вспоминать, а какое количество ситуаций вам судьба подавала с этим видением ваших денежных речек. Ребята, эта лекция сейчас отлично загипсуется с третьим миром и четвертым и пятым. Я надеюсь, то есть у меня сегодня несколько отмен есть. Я надеюсь, вам сегодня почитать. Поэтому получается второй мир нужно понимать, когда вас капсула подводит, и она вам показывает. Это не обязательно, что вы должны сейчас все брошу. Да? Вот. Но такой анекдот есть, что потоп, наводнение, и все пытаются спастись кто как может. Ну и один сидит, а наводнение уже выше-выше. Он молится Богу и говорит «Спаси меня, Боже». Тут чуваки на лодке проезжают и говорят «Давай прыгай к нам, что ты тут сидишь на скале, сейчас затопят». Он говорит «Не, меня Бог спасет». Они говорят «Ну ладно». И уплыли. А он молится-молится. Подъезжает катер уже побольше, там какие-то богатые сидят. Говорят «Слушай, ты рыбу чистить можешь?» Они говорят «Да». А будешь рыбу чистить, если мы тебя на катер возьмем, а то ты здесь погибнешь. Он говорит, не-не, спасибо, меня Бог спасет без всякой рыбы. Ну, те уплыли. Вот, дальше лайнер уже приходит к нему. И говорят, палубу драить будешь, нам не хватает людей. Он говорит, да идите вы со своей палубы, у него уже вода вот тут. И в итоге он попадает в рай и говорит, боже, что ж ты меня не спас? как я тебя три раза за тобой лодки разные посылал а ты вот этот вот анекдот он символизирует что Этот анекдот символизирует что человек абсолютно не может читать язык судьбы и язык высших сил как они разговаривают с людьми но не владеет иностранными языками но вот не получилось да не получилось у него. Он ожидал, что сейчас небеса, как там написано, разверзнутся, да? Выйдет чувак, типа, как в кино, такой белый весь в греческом балдахине, с молнией такой в руке, которая переливается, и там плазма такая, энергия электричеством стреляет, подхватит его. Вот, ну, еще деньгами осчастливит, вот, мимоходом и его куда-то отнесет на классное место, скажет, вот тебе квартира в Манхэттене 400 квадратных метров, я тебя спас, вот, ты молодец, ты мне хорошо помолился. Но в действительности язык совсем другой. Почему так не получилось с квартирой в Манхэттене на 400 квадратных метров? Это этот товарищ узнает, когда... Если он вдруг случайно попадет в школу ангелов, его возьмут за какие-то заслуги, и там он, если он сдаст первый свой экзамен по своему курсовому проекту за, по первой ступени, вот и получит имя свое от своего как бы товарища, которому он должен во снах являться, тот его услышит, вот сразу он поймет, когда он будет сны кому-то внушать, а его будут все посылать и говорить, да иди ты со своими снами. Не хочу я ни на кого работать, не нужны мне никакие миссии. Что ты пристал ко мне во сне? Я хочу девку в неглиже. Вот и море водки, чтобы стать подводной лодкой. И вот, вот это наши как бы ориентиры. А ты тут миссия какая-то. Что, совсем тебе надо? Ты делай. Давай реинкарнируй сюда и начинай миссию свою выполнять. Вот вам иностранный язык каким образом как бы высшие силы общаются с вами? При этом когда вы начинаете любую ситуацию по судьбе раскручивать, вы вдруг понимаете, что правильное решение вам предлагали много раз. вы слушать не хотели, потому что у вас привязанности туды, привязанности сюды, в качель да. Вот, и вот у вас везде привязанности, а когда у вас много привязанности, то вам кажется, что ситуация безвыходная. Вы только сюда дернулись, а там привязанность начинает вас теребить, да? Вы только сюда дернулись, а там другая привязанность вас теребит. И в этом же весь смысл йога сутры Патанжали, освобождение от привязанности, чтобы расширять свое восприятие окружающей реальности, и тогда вы видите гораздо большее количество ситуаций. Счастья вам.